Уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию следующее сообщение, посвященное антиангиогенной терапии рака желудка. Вообще все прекрасно мы знаем о том, что один из таргетных подходов, который применяется в онкологии, это воздействие на ангиогенез опухоли. Ангиогенез открытие ангиогенеза в опухоли это достаточно такое значимое событие в лекарственном лечении онкологических пациентов и благодаря вот именно развитию клинической фармакологии и открытию онкологического ангиогенеза. Мы получили в своем арсенале целый ряд новых препаратов антиангиогенной направленности, которые в целом изменили концепцию лечения целого ряда злокачественных новообразований. Ангиогенез это одно из таких эссенциальных и абсолютно необходимых условий для роста и метастазирования опухолевых клеток. Ангиогенез осуществляется благодаря взаимодействию сосудисто-эндотелиальных факторов. Их пять классов. Фактор A, B, C, D и плацентарный фактор роста, который взаимодействует с соответствующими рецепторами сосудистых факторов. Этих рецепторов три вида. Но вот именно благодаря взаимодействию этих факторов со вторым типом рецепторов и происходит непосредственно процесс ангиогенеза. В результате чего происходит активация эндотелиоцитов, запускается процесс пролиферации, миграции, выживаемости опухолевых клеток и непосредственно начинается процесс ангиогенеза ангиогенеза. Те препараты, которые сейчас есть в нашем арсенале, препараты антиангиогенной направленности, самый изученный и давно вошедший в нашу практику, это препарат бево это моноклональное антитело к сосудисто-эндотелиальному фактору роста А. Второй препарат, который вошел в нашу практику, это уже рекомбинантная гибридная молекула, она состоит из частей первого и второго типов рецепторов, соединенных иммуноглоборативно були нам джи Третья молекула – это рамутцерумаб, это моноклональная полностью гуманизированная моноклональная антитела к внеклеточному домену второго типа рецепторов. И целый класс – это различные ингибиторы тирозинкиназ сунитинип, сарофинип, лимвотинип, регрофенип. Список этих препаратов достаточно большой, останавливаться я не буду. Так вот практически все эти препараты применяются для лечения различных опухолей, в том числе для опухолей желудочно-кишечного тракта, но, к сожалению, для рака желудка и для кардиозофигиальной опухоли используются только два из них. Это рамоцерумаб и регорофениб. Если мы посмотрим на то, как лечится метастатический или местно распространенный кардиозофигиальный рак и рак желудка, то мы прекрасно все знаем о том, что стандартом первой линии являются так называемые платиновые дуплеты для большинства пациентов. Добавление доцитоксала возможно только небольшой когорте больных, это молодые, это больные без выраженной сопутствующей патологии, это больные, которые находится в состоянии КОК 0 или 1, то есть те пациенты, которые могут перенести столь интенсивный режим химиотерапии. Добавление эпирубицина, кроме добавления токсичности, дает минимальное преимущество в эффективности, поэтому на сегодняшний день эпирубицин не является стандартом для первой линии терапии. Вот и все. А где же тут антиангиогенная терапия? К сожалению, антиангиогенная терапия не является стандартом для первой линии лекарственного лечения. Рефрактерная химиотерапия, рак желудка и кардиозофигиальный рак – это неизлечимое заболевание с минимальными терапевтическими возможностями. Что же мы можем предложить для пациентов в качестве второй линии терапии? И вот самый хорошо изученный препарат, я уже на нем останавливалась, это бевоцизумаб, это моноклональное антитело к сосудисто-эндотелиальному фактору роста А. Этот препарат, который используется при различных злокачественных новообразованиях, в том числе и при проводилась оценка эффективности этого препарата при раке желудка. Вот э, на слайде представлено клиническое исследование Вагаз, в котором бевоцизумаб добавлялся к платиновому дуплету. Достаточно большая когорта больных, 736 пациентов в качестве первой линии терапии получали э, либо платиновый дуплет с бевоцизумабом, либо платиновый дуплет с э, плацебо. Шесть циклов комбинированной терапии и в дальнейшем пациенты переводились на поддерживающей терапию. Это либо капицитабин, либо инфузии 5-фторороцилла в сочетании с бевоцизумабом или плацебо. Лечение проводилось до прогрессирования заболевания или до развития неприемлемой токсичности. Основной целью данного исследования была оценка показателей общей выживаемости. И что же мы получили? К сожалению, результаты оказались не очень впечатляющими. Практически только тенденция к увеличению медианы без прогрессивной выживаемости А медиана общей выживаемости Была абсолютно статистически Незначима Отличия были статистически незначимы Несмотря на то, что частота объективного Ответа была несколько выше Но тем не менее, основная цель Это цель увеличения общей выживаемости Она была не достигнута В этом исследовании Был запланирован анализ Показателей общей выживаемости По регионам И что мы здесь видим, что наибольшую прибавку от добавления бивоцизумаба выиграли американцы американская популяция э, пациентов европейцы получили прибавку два с половиной месяца а, к сожалению азиатская популяция пациентов которая составляла основную большую массу в этом исследовании они не выиграли от назначения бивоцизумаба но несмотря на то что э, вот это исследование оказалось негативным позже китайские коллеги провели еще одно исследование аватар которая также продемонстрировала отсутствие эффекта от прибавки бевоцизумаба в качестве первой линии стандартной терапии для диссеминированного рака желудка и кардиозофагиального перехода. Но несмотря на то, что были получены отрицательные результаты, интерес к антиангиогенной терапии не был перечеркнут. И следующим препаратом, который вошел в исследование, это стал рамоцирумаб, это гуманизированное моноклональное антитело к внеклеточному домену второго типа рецепторов сосудисто-эндотериального фактора роста. И первое исследование проводилось в группе пациентов, достаточно большая группа, 355 пациентов, которые имели признаки прогрессирования заболеваний после первой линии платиновыми дуплетами. Рандомизация была в соотношении 2 к 1, большая часть получали рамуцерумаб и меньшая часть пациентов получали плацебо. Это плацебо-контролируемое исследование и, как мы видим, стандартный режим дозирования. Для рамы 8 мг на килограмм каждые две недели лечение проводилось до прогрессирования или до развития неприемлемой токсичности. Также основной целью этого исследования была оценка показателей общей выживаемости. И что же мы видим? А мы видим, что добавление применения рамы достоверно увеличило медиану общей выживаемости 5,2 против 3,8 месяца. Если посмотреть в абсолютных цифрах, разница не значима. Но статистически эта разница оказалась достоверной. 12-месячная общая выживаемость при применении рамоцирумаба она была в полтора раза выше. 18% против 11% в группе больных, которые получали плацебо. Если мы посмотрим на показатели безрецидивной выживаемости и частоты объективного ответа, то безрецидивная выживаемость также была несколько выше, и разница эта абсолютно небольшая, но статистически значимая, а вот частота объективных ответов была одинаковой. Но в группе больных, которые получали раму клиническое преимущество, клиническая польза, это сочетание объективного ответа и стабилизации, она была более чем в два раза выше, чем в группе больных, которые получали плацебо токсичность препарата была идентична, как и для всех препаратов с антиангиогенной направленностью, это преимущественно артериальная гипертензия, это кровотечение, это артериальные или венозные тромбозы, ну вот среди осложнений превалировала гипертензия по сравнению с группой больных, которые получали плацебо, а вот частота тромбозов и кровотечения, она была примерно одинаковая. И благодаря вот этому исследованию, наконец-то, регографини появился в контексте уже завершенных клинических исследований третьей фазы. И обратите внимание, медиана общей выживаемости больных при применении раму составила 5,2 месяца. Это цифры, которые примерно идентичны тем, которые мы видим при применении стандартных цитостатиков до и иринотекана. Но при этом обращаю внимание, что токсичность препарата она существенно ниже и при равной эффективности, но при валировании безопасности, с точки зрения э, спектра токсичности рамоцерумаб конечно превосходит классические цитостатики естественно после того как были получены данные о том что препарат эффективен э, запущено было исследование rainboy это исследование третьей фазы также плацебо контролируемая в котором проводилось сравнение стандартного режима поклитоксила в качестве второй линии терапии у пациентов либо с рамоцерумабом либо с добавлением плацебо до прогрессирования или до развития токсичности основная цель это оценка показателей общей выживаемости. И посмотрите, что мы получаем. Абсолютная прибавка 2,2 месяца в медиане общей выживаемости. Казалось бы, цифра небольшая, но тем не менее, статистически она значима. 12-месячная общая выживаемость 40 против 30% в группе больных, которые получали плацебо. Если посмотреть на эффективность с точки зрения без прогрессивной выживаемости и частоты объективного ответа, обратите внимание, что частота объективного ответа практически ну, в полтора раза выше (28 против 16 процентов) в группе больных, которые получали только плацебо с паклитакселом. Ну а медиана, медиана без рецидивной выживаемости она статистически была тоже достоверно выше, хотя разница в абсолютных цифрах небольшая. Конечно же, после того, как были получены эти данные, была попытка запустить рамуцерумаб в качестве первой линии терапии, исследование Рейнфолл, в котором применялся стандартный платиновый дуплет в первой линии в сочетании с рамуцерумабом, 645 пациентов были рандомизированы в соотношении 1 к 1, стандартный платиновый дуплет стабин или 5 фторуацил для пациентов, которые не могли глотать таблетированный препарат, в связи с дисфагией и либо плацебо, либо рамоцирумаб. Но здесь режим дозирования рамоцирумаба несколько отличался. 8 мг на килограмм первый и восьмой день цикла. Основной целью была оценка показателей прогрессивной выживаемости. И что мы видим? Если посмотреть на беспрогрессированную и общую выживаемость, то, к сожалению, добавление рамоцерумаба в первой линии не оказало никакого значимого эффекта. Ни беспрогрессированная, ни общая выживаемость не были выше в группе, по сравнению с группой больных, которые получали плацебо. И хотя частота объективного ответа она была несколько выше, 41 в группе рамоцерумаба и 36 в группе плацебо, тем не менее это исследование оказалось негативным. Не только моноклональные антитела, но и ингибиторы тирозинкиназ изучаются для лечения метастатического рака желудка и кардиозофигиального перехода. Исследование интегрейт – это вторая линия применения лекарственного лечения, когда больные, прогрессирующие после первой или даже второй линии терапии, в удовлетворительном общем состоянии, они были рандомизированы в две группы – регрофениб и группа плацебо. Стандартный режим дозирования. 160 мг 21 день с последующим недельным перерывом Лечение проводилось до прогрессирования или до развития токсичности И главной целью этого исследования была оценка показателей прогрессивной выживаемости И что же было показано? Было показано, что применение регарафениба достоверно увеличивает медиану без прогрессивной выживаемости То есть исследование оказалось позитивным 2,6 против 1 месяца Казалось бы, еще раз обращая внимание эти цифры незначимы в абсолютном значении но тем не менее эта разница статистически достоверна если посмотреть на показатели общей выживаемости в этом исследовании то также при применении э, регорфиниба была отмечена тенденция к увеличению медианы общей выживаемости 5,8 против 4,5 месяцев, но, к сожалению, статистической, разницы это, статистической достоверности эта разница не достигла. Что касается спектра токсичности, то он был аналогичен тому, который описан при применении регорфиниба э, в лечении больных колоректальным раком, это анорексия, это повышение печеночных ферментов. АЛТ, СТ, ГГТ, э, абдоминальные боли, гипертензия, ну, в принципе, какого-то особого спектра токсичности не было выявлено. И если в целом суммировать эти данные, то, конечно, на сегодняшний день нет доказательных преимуществ в э, показателях общей выживаемости в случае применения антиангиогенных препаратов в качестве первой линии терапии. Исследования Авагаст, исследования Аватара, исследования Рейнфол показали, что добавление антиангиогенных препаратов препаратов не улучшает показатели общей выживаемости. Есть умеренная клиническая польза применения этих препаратов в качестве второй и третьей линии терапии. Вот то самое исследование Rainbow, где раму добавляли к поклитокселу, еще раз обращаю внимание, 2,2 месяца прибавка в общей выживаемости, частота объективного ответа 28%. И исследование Интегрейт, где реграфини показал преимущество в беспрогрессивной выживаемости добавлением 1,7 месяца Главная проблема, на мой взгляд Она состоит в том, что на сегодняшний день Пока у нас нет предиктивных Биомаркеров, которые могли бы Определить, кому из пациентов Рекомендовать антиангиогенные препараты А кому не рекомендовать И вот те маркеры, на которые Мы часто ссылаемся Это повышенный сывороточный уровень ВИДЖФА или низкий уровень Нейропелина, который Принимает участие в метаболизме этих препаратов, они, на мой взгляд, имеют достаточно сомнительную прогностическую ценность. Ну и в качестве э, вопроса для голосования, мне бы хотелось представить вам, э, спросить вас, дорогие коллеги, какой же оптимальный вариант второй линии терапии для рака желудка и кардиозофигального рака вы бы выбрали на сегодняшний день? Будь то комбинация поклитоксил и рамуцерумаб, комбинация иринотыкана и рамуцерумаба, стандартный режим Фолфири, препарат регорфинип, либо пембролизума при наличии высокого уровня педелий или паклитоксил какой режим вы предпочитаете в качестве второй линии терапии больных метастатическим и распространенным раком желудка? Голосование началось. Спасибо большое за. Такое голосование. Кажется, мне удалось всех убедить, что все-таки комбинация Поклитоксила и рамуцерумаба, хоть она исключена в этом году из КСГ, что для нас немаловажно, но тем не менее большинство коллег именно на стороне комбинации поклитоксилы и рамуцерумаба. Я всех поддерживаю и спасибо большое всем за внимание.